Приветствую, друзья! А вы знали, что все судьи в Российской Федерации являются иногентами? Да я шучу, шучу. А конечно же, вы знали, но не все знают, что судьи не получают зарплату. Как? спросите вы. Неужели они работают бесплатно? Ну тут, разумеется, с приставкой без. С буквы С. Да я шучу, шучу. Я просто забыл добавить слово все. Все судьи не получают зарплату. Да что же это такое получается? Слышу я голоса. Бедные судьи. Да как же они живут-то? На что кушают? В конце концов, дачу-то на что они себе строят? Ничего, ничего. Сейчас все объясню. Они просто самозаняты, но не в России, а в Министерстве труда США или Капитании. И вместо зарплаты они получают так называемое денежное вознаграждение от банков и через банки. Ну, а все мы прекрасно знаем, даже исходя из официальной информации, что практически все крупные банки в России принадлежат иностранным компаниям. Ну как принадлежат, просто иностранные компании владеют контрольными пакетами. Да, забыл сказать, что все суды зарегистрированы в международном реестре Гюрлиц вместе с их председателями. «Еще пять лет назад я спрашивал одного председателя, как он это пояснит?» И он ответил. «Ну, угадайте, что он ответил?» А он в ответе вообще ничего не ответил. Но не то чтобы совсем ничего. Он, видимо, в детстве любил сочинять и выдумывать, и вот он выдумал такое». Он написал, что это просто случайное совпадение. И что он не может его объяснить. Ну так совпало просто, что председатель суда зарегистрирован в иностранном, так понимаешь, реестре каком-то там. Не надо так. Совпадение наименований данной компании Тагистровского районного суда города Нижний Тагил Свердловской области является случайным и не позволяет сделать какие-либо выводы по существу запроса. Вот все у них так. Случайно совпали все буквы до одной. Случайно луна не крутится. Случайно жизнь зародилась на земле. Случайно видимый диск солнца совпадает с со размером.